Друзья, дубак, я тут иду с работы, еду вернее, вот только сошел с автобусной остановки, Здесь замерз. А ты смотришь этот видосик и, наверное, не подписан на мой канал, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, поэтому быстрее нажимай жирный вот такой вот лайк, а, заходи ко мне в гости на канал и подписывайся, а также не забудь нажать на колокольчик. Да, забыл сказать тебе, что канал называется Жека, еще я очень хочу писать, я побежал, давай, пока.